Сергей, добрый день. Я очень рада и признательна, что ты согласился поговорить сегодня и дать интервью. Тема нашего сегодняшнего разговора будет законопроект в об общественном контроле. Ну вот буквально мы с начала года, даже с прошлого года, да, создана была рабочая группа, в которой мы с тобой оба принимали участие, где Министерство информации и общественного развития инициировало этот законопроект. И было очень много дискуссий, которые прорывались и в социальных сетях. Но вот наша организация, Общественного фонда мир, хотелось бы сегодня ну, хотелось бы сделать ряд интервью и все-таки разобраться. То есть, что это такое общественный контроль, зачем он вообще нам нужен, можем ли мы использовать, принесет ли он какую-то пользу или нет. Ну и вот сначала просто твое мнение. То есть, ты считаешь, что общественный контроль – это вообще что такое? Где он применяется? Ну, давайте тогда разделим этот вопрос на два. Это то, что у нас было в законопроекте, и то, что я думаю, как mm -hmm. это правильно сделать. Потому что всегда... Начало, сначала то, что ты думаешь, а потом тогда давай поговорим честно. о том, что, что было в законопроекте. Я считаю, что общественный контроль, когда он действительно неформальный, а реальный, когда к нему привлечены большие группы людей, и опытные неправительственные организации, он очень нужен. И он будет эффективнее, чем государственный контроль. Вот. И проблема там в том, что наше население из-за пассивности, из-за низкой правовой грамотности, неинформированности не принимает и не применяет те нормы, которые уже в действующем законодательстве есть. Вот. Например, какие нормы вот, какие нормы сейчас, вот, на сегодняшний момент можно тогда применять? Ну, вот, мне просто как обычному человеку тоже интересно. Например. Мы, ну, так скажем, группа опытных профессиональных наплошников Казахстана, уже много лет работаем с нашими республиканскими государственными органами, именно по открытости информации. Мы добиваемся того, чтобы на сайтах госорганов была размещена информация. Для того, чтобы люди приняли участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов, они были размещены на, в базе открытых данных. И мы, в общем-то говоря, идем по этому пути, находим взаимопонимание с нашими республиканскими государственными органами. Но потом они, поставив счетчик посещений и счетчик поданных рекомендаций, уже на наших совещаниях нам как в лицо говорят, вот вы добивались, говорили, что людям это интересно, что они будут участвовать, вот давайте теперь посмотрим, сколько посмотрели, сколько дали рекомендаций. Это вот как раз те нормы, нормы открытости, нормы влияния на принимаемые решения, которые уже действуют. Они фактически не применяются из-за пассивности наших граждан. И очень обидно. Есть нормы, которые которые мы добились, чтобы были в законе о местном государственном управлении и самоуправлении. Те нормы, которые дают возможность местному сообществу повлиять на решение Акима сельского округа. И вот когда мы проводим блиц-опросы, такие небольшие исследования, выясняется, что, ну, во-первых, население слабо информировано, во-вторых, люди просто не хотят использовать эти нормы, нормы... Подачи предложений, нормы <смех> мониторинга два раза в год за бюджетом сельского округа. Это уже 4 года действует. То есть можно проводить мониторинг расходов сельского округа, комиссии по мониторингу из жителей. И аппарат Акима должен наказывать всяческое содействие, предоставлять отчеты письменного виде. Все это должно обсуждаться на собраниях местного сообщества. Собрание получило право давать рекомендации Акиму, как лучше использовать деньги. Так прямо написано в законе. Аким, конечно, не обязан в полной мере использовать рекомендации собрания, но он обязан на следующем собрании дать мотивированные ответы. Почему? Или иную рекомендацию он отвергает, какую-то принимает. То есть есть нормы, и мы добиваемся, чтобы возможности Законодательства нашего казахстанского вот, давали право людям быть в нужное время, в нужном месте, как бы выражать свое мнение, а государственные органы обязаны были отреагировать на это место. Ну, я, я поняла, да, я поняла. На самом деле тема очень интересная, да, почему нормы не работают, которые согласно с тобой, да, много чего продвинули да, за, за это время. Но э, время, как говорится, не резиновое я хотела, чтобы мы сфокусировались. И все-таки тогда вот вернуться к тому, э, с чего мы начали, да, что ты понимаешь под общественным контролем. Вот ты сейчас тоже говорил, общественный мониторинг, да, то есть там мы можем мониторить открытость информации, э, но. На самом деле для обычного человека, который не занимается да, профессионально-общественной деятельностью или очень активно общественной деятельностью, не всегда понятно, а что такое вообще общественный контроль, зачем он нам нужен, вот что в твоем понимании, чем отличается мониторинг от открытости данных и так далее, вот зачем нам общественный контроль тогда, если уже есть какие-то нормы, которые мы и так не используем. Ну, резонные вопросы, которые очень часто люди задают, вот как на них ответить, как бы ты ответил. Я считаю, что должен быть определен, наверное, один из главных терминов — это сфера общественных интересов. Вот он именно сфера общественных интересов, она должна быть объектом общественного контроля. В действующем законе получается, что у нас только действия госпредприятий и квазигосударственных предприятий, у которых ну, больше 51% доля госучастия, они попадают под закона в общественном контроле. Но людей наших интересует не только это. Есть очень много конфликтов по поводу коммунальных услуг, тарифов. Вот то, что волнует наших граждан. Я думаю, что нужно расширять объекты общественного контроля, именно правильно определив понятие сферы общественных интересов. То, что вызывает э, Ой, обеспокоенность. Прошу прощения. <свеч> <свеч> да, еще раз. Вот, Все-таки вот, обще... сфера общественных интересов. А, нам с тобой понятно, да, мы этот термин используем. А как бы ты это объяснил обычному человеку? Я думаю, что... Вот, связать сферу общественных интересов можно с понятием петиции. Вот Каким образом определить? Ну, в одном населенном пункте может быть одна одна, а в другом населенном пункте другая. Вот. Насколько зона тревожности вот по этому вопросу, по этой проблеме именно в этом населенном пункте? Как определить? Не проводить же регулярно везде исследования, вот Это затратно по времени, может быть, стоит определить, допустим, для сельских населенных пунктов, если 50 человек на интернет ресурсы поддержало то, что это является социально значимой проблемой, значит, госорганы должны запустить процесс реагирования в виде общественного контроля и довести его до конца, до результата. Для городского сообщества, может быть, это будет не 50 там, подписей, а там, 250, ну, другая размер другой населения нужно отделить какие-то личные интересы или интересы ну, как бы совсем маленьких групп от общественно значимых интересов поставить какую-то планку барьер мы же сейчас живем в веке цифровизации и, наверное надо использовать вот эти возможности предоставляемые нам интернетом скоростным тем что практически у каждого человека есть смартфон и возможность доступа в этот интернет. То есть мы можем вводить и каким-то образом апробировать новые формы контроля, обратной связи, выявления зон тревожности и в законе уже обозначить действия наших государственных органов, как они должны вот принять. Я, про... да, я правильно тебя понимаю, То есть, ну, одним из таких критериев определения общественного интереса это, скажем, процент людей которых эта проблема тревожит от общего, да, например, да, да. От общего количества проживающих например если в городе ну вот в алмате больше 2 миллионов то если например там 30 процентов тревожены там или 20 то уже эту, эту проблему надо решать ну да. я условно как бы я сейчас из головы просто да, пиру да. Ну, да, скорее всего, гораздо меньше но ну, как бы, значимости. Ну, это просто что, вот количество определено. Да, согласна. Но все-таки, опять же, что для тебя общественный контроль? Опять возвращаю нас к нашему вопросу, потому что... Для меня общественный контроль – это возможность, используя какую-то процедуру, обозначенную в законодательстве страны, повлиять на решение местных исполнительных органов. Для меня это так. То есть это метод влияния все-таки на принятие решения Это метод решения. влияния на решение. На власть. Это... Да, ну, самые такие вот прозаические вещи, которые всем глазам намазали. Неправильно ремонтируют дорогу там, в дождь и асфальт. Вроде, что mm -hmm. что рядом. Mm -hmm. Вот необходимо, чтобы вот на это была реакция власти. Если в социальной сети запускается вот такой факт, и люди действительно его поддерживают, то необходимо Заказчику, который заказывает ремонт этой дороги, принимать меры. То есть создавать комиссию, привлекать технадзор, значит, актировать нарушение технологии, заставлять переделать. И людям говорить, спасибо, люди, вот именно из-за того, что вы своим неравнодушным отношением заметили вот, это вот, вот этот недостаток, мы исправили, и теперь дорога будет сделана гораздо качественнее. То есть нужно, чтобы и от власти была обратная связь. Поддержка. Ну да, да. да я думаю, думаю тогда будет. как раз и активность людей, когда мы поймем, что мы можем повлиять, я думаю, что мы начнем читать и петиции подписывать. И, ну, по крайней мере, я за себя могу да, сказать, что я, наверное, буду более внимательно к этому, к этому относиться. И, вот, и, ну, и ты думаешь, что люди... А скажи, так, вот, это для тебя общественный контроль? Закон о проекте, который сейчас вот уже согласовывается в министерствах, и, насколько я знаю, в, кон в, мае, в конце концу мая планируется уже передать э, в на обсуждение депутата. То есть мы, скажем так, уже на этапе среднего да, обсуждения, то есть скоро нам, значит, закон, возможно, что этот появится уже там, осенью, там, к концу года. Вот что там, что, для, что в этом законе для тебя важно, что плохо, что хорошо? Наверное, самое важное в этом законе для меня, то, что мы смогли своим участием в обсуждении серьезно изменить к лучшему текст законопроекта. Тот первоначальный текст, который разработчики предлагали, вот, ну, наверное, Общим нашим мнением гражданского общества был очень, ну как бы, очень сырой, недоработанный. Вот. И не так много на моей памяти таких событий, когда к нашему мнению прислушались, и доработанный текст стал гораздо лучше. Он стал уже приемлем. Ну, не бывает ничего совершенного. Вот я понимаю, что шаг за шагом надо идти к совершенствованию законодательства. Но, тем не менее, вот этот факт нашего сотрудничества с министерством, который привел к значительному улучшению текста законопроекта, для меня очень важен. Вот. Я считаю, ну, что да, нужно было согласна. расширить объект общественного контроля, ввести не только государственные и государственные органы. Значит, нужно было усилить роль наших рекомендаций, прямо прописав в законе, что же, какие действия, какая реакция должна быть органов государственной власти на документ, который стал результатом общественного контроля. Ну, там улучшили формулировку относительно той, которая была первоначальной. Ну, наверное, надо посмотреть, как она будет действовать на практике и, может быть, следующим шагом предложить какие-то более серьезные меры реагирования для госорганов, и, наверное, какую-то ответственность административную за нереагирование подтвержденных фактов нарушений вводить. Вот, ну, я бы, знаешь, еще добавила, что, то, о чем мы в самом начале тоже ты -то упомянул, что все-таки нам удалось да, в законопроекте прописать не только государственные органы, квази-государственный да, сектор, но и частный бизнес, который работает на государственные деньги. То есть вот это те объекты, то есть это те организации, ну, которые мы можем зайти, посмотреть, ну, вот общественность прийти и проконтролировать. Я думаю, мне кажется, это тоже очень важный момент. А, ну, правда, оговорюсь, это не полная победа, еще, как говорится, депутаты будут обсуждать, это еще может исчезнуть из, из закона. Поэтому это вот опять как раз к активистам, к общественным организациям и к экспертам. Я думаю, нам надо это будет отслеживать. Опять чтобы у нас была возможность хотя бы вот контролировать строительство дорог, не знаю, детских площадок и всего-всего, что вот касается как бы нашего общественного интереса. А я хотел еще один важный момент сказать, который, в принципе, я принимаю. Вот нам говорят, что с одной стороны Вроде как надо контролировать, расширять контроль, а с другой стороны нужно поддерживать бизнес. То есть снижать контроль и не мешать бизнесу работать. Ну, я принимаю этот вот упрек, и нужно найти какой-то разумный компромисс. Согласен. Не, не может быть контроль как бы срывать работу бизнеса. У бизнеса есть сроки, есть планы, обязательства по финансированию. Все должно быть разумно. В разумных временных пределах. Вот. Поэтому мы когда получили такую, вот, такую обратную связь, задумались об этом и сказали, да, это имеет место быть, надо учитывать. Нет, я согласна, конечно, то есть это не значит, ну вот, например, просто э, добавлю для меня общественный контроль, это не значит, что вот я просто так с бухты барахты ты могу э, собраться, да, пойти там, Света Ушакова пошла там, как бы, проводить общественный контроль. То есть есть определенные правила. Это, должна предупредить, должна вестись, соблюдать там технику безопасности, должна там ну, много чего должна, если я уже решилась да, применить да, этот общественный контроль и должна да, это понимать. Но в любом случае, я думаю, что если бизнес идет и берет государственные деньги, деньги налогоплательщика да, из бюджета, в том числе и мои деньги, и собирается что-то для меня строить, ну в данном случае дорогу, детский сад, поликлинику и так далее, и так далее то я имею право пойти и посмотреть, то есть как эти деньги используются, то есть действительно ли качественно строится дорога, действительно ли, то есть по крайней мере такая возможность есть. Понятно, что я не должна мешать да, строительству, как мы про технику безопасности. Вот эти вещи, то есть они должны быть, конечно, прописаны, и мы должны это понимать, и, наверное, об этом нужно будет и говорить, спорить. Но э, я вот здесь просто говорю, что надо развивать бизнес, и поэтому не смотрите, пожалуйста, на бизнес, и никак его не проверяйте, никак не контролируйте. Э, Но ну, это тоже такой не, не очень понятный для меня тезис которому нужно следовать, потому что ну, бизнес может нанести и вред обычным людям. Есть, ну, много у нас да, в истории таких, таких примеров. Поэтому я думаю, здесь нужно как-то вот какой-то баланс так, сохранять. Хорошо, вот смотри, мы с тобой поговорили о том, что для тебя общественный контроль, что в законопроекте. Чтобы ты вот, у Меня, например, знаешь, какой вопрос интересует? Вот, мы переживаем сейчас исторический момент. Да, пандемия с ковидом, связанная с коронавирусом, карантин. И на самом деле, вот, если ты помнишь, во время, когда был дефицит лекарств, медицинских всевозможных защитных средств, появились мониторинговые группы которые проверялись в медицинские склады, и ну, так, так, таки, ну, таких групп общественников было достаточно много. Вот мне интересно, вот, например, если закон об общественном контроле будет принят, вот такой деятельности он поможет? Если поможет, то как? Или, в принципе, нам достаточно вот, например, сегодняшних инструментов? Я думаю, что вот, ответ на оба вопроса – да. Вот, если бы наши люди использовали в полной мере имеющиеся инструменты, их было бы достаточно уже. Но наличие нового закона – это в том числе и политическая воля руководства страны, что контроль нужно развивать. Вот это и так можно понимать, раз мы двигаемся в этом направлении. Это посыл государственным органам, посыл к обществу, что используйте вот эти возможности, плюс там процедуры уточняются. Я думаю, что наличие вот закона и наличие э, опыта его обсуждения, вовлеченности общества в обсуждение, оно принесет положительные моменты. Вот, даже вот именно вот в этом направлении, неожиданно. Потому что не должна у нас профессия общественный контролер стать профессией угу. типа общественный контролер первого ранга второго ранга третьего ранга это должно быть понимаете это должно быть какое-то движение движение гражданского общества понимание того что вот может быть там 3% процента от всего бюджета страны это тратится на зарплату и офисы госслужащих а все остальные деньги это деньги на пользу, на, на функционирование школ, медицины, там, на ремонты, на строительство. Это все направлено на нас. И вот если это делается хорошо и качественно, это пользу к нам приносит огромную. Если это делается некачественно, то каждый должен понимать, моя хата не с краю, не с краю. Вот эта дорога, она ко мне. Вот эта школа, это для моего ребенка. Да? Я не должен вот себе и думать, а в голова большая, там есть техназор, вот они справятся я должен тоже пойти и, в общем-то, посмотреть. И на мою реакцию вот, должна быть ответная как бы, реакция государства, которая везде с высоких трибун говорит, нам нужно качественное предоставление услуг, нам нужно качественное строительство, нам нужно участие населения вот, в контроле за всем этим. Ну, давайте, пусть эта дорога будет с двухсторонним движением. Мы, как НПОшники, будем расширять возможности законодательные, но нужно еще заниматься с обществом, нужно проводить информационную работу, снимать барьеры недоверия, барьеры боязни, что вот, вот я высунусь, а у нас как, по шапке получишь, что кто высовывается. Mm -hmm. Нужно, чтобы люди поняли, вот это все вот эти вот услуги, эти огромные деньги бюджетные, это для них. И вот как бы некачественное строительство это тоже вот в том числе и их упущения Государство дало им возможность, нам возможность своевременно увидеть, своевременно как бы, предложить какие-то изменения. И вот закон определяет реакцию государства, что раз общество нашло какой-то недостаток, нужно с на него среагировать и обязательно в качестве поощрения вот этой конструктивной активности дать обратную связь, сказать спасибо ребятам, из-за вашей из-за вашего неравнодушного отношения вот, мы предотвратили некачественное строительство, еще что-нибудь. И это должно быть широким достоянием, чтобы люди видели, вот, кто-то там вмешался, вместо того, чтобы там получить по шее, он получил похвалу, как хороший гражданин, как гражданин, правильно действующий в 2021 году. Да, вот знаешь, вот ты сейчас сказал, да, получил похвалу. И я вспомнила одно обсуждение в нашей рабочей группе, когда мы говорили о том, ну почему мех, почему механизмы ну, того же общественного мониторинга, там, общественного участия, да, влияния на какие-то решения, почему они до сих пор как бы не работают? Ну, там, закон о общественных советах у нас принят, ну, много всего. И я помню, Татьяна Зинович, вот центр правовой политики. Она как раз сказала, что у нас отсутствует вот эта безопасность для общественников, которые поднимают острые темы. Что одним из условий, ну, понятно, не единственным, а одним из условий – это обеспечение вот этого ну, как позитивного отношения к тем людям, которые говорят о проблемах, но ну, и предлагают решения. То что в ну, общественный контроль это нужно будет пойти и найти нарушение. Ясно, что это будет вызывать недовольство и со стороны там со стороны ну, да, той организации которую мы захотим да, проконтролировать как общественная организации вот как, как ты думаешь вот вот этот закон он нам позволит продвинуться да по крайней мере на пути к позитивному пониманию принятию роли общественных контролеров ну, потому что в наш ну, что ты думаешь ну, вот, во первых во-первых. Я думаю, что все не так страшно уже mm -hmm. вот в этом году. То есть у нас ну, не 37-й год, да? Ну да, да, согласна, да. да. И, наверное, здесь правильнее применять не боязнь безопасности, да? а боязнь выйти из зоны комфорта, да? То есть mm -hmm. Той, который которой ты привык там что-то сделать, вот такое, которое может тебе принести вот какие-то неприятности, даже мелкие. Вот. Потому что ну, достаточно мало фактов, каких-то серьезных ответных реакций государства. Ну, мы не будем говорить по практическим вопросам, а вот по чисто таким нашим государственным бытовым. Вот. Это как бы барьер, который у нас остался от нашего прошлого. <связывая> можно только то, что говорят, вот вам можно. Да? Прямо сказали, идите и делайте. А все остальное под большим вопросом. Первый момент, Второй момент, вот когда мы говорим о социально значимых проблемах, предполагается, что это проблема не для одного человека. А вот возможность уже объединиться, хотя бы там 10, 20, 50 человек возле этой проблемы, там получается уже чувство локтя, поддержка там друг друга, да? вот уже какой-то коллектив, безопасность коллектива. Вот. Ну раз это общественная проблема, а не личная. Наверное, таким способом надо выходить, формировать какие-то группы, которые считают это серьезной проблемой и готовы потратить свое время, силы, для того, чтобы вступить в переговоры с государством там, или с ну, объектом общественного контроля по восстановлению тех недостатков, которые были обнаружены. Вот я думаю, что так, такой вот ответ – ну, да, понятно. Ну, а, в принципе, наше время подошло к концу, как мы с тобой договаривали, чтобы интервью не было сильно длинным и утомительным, поэтому у меня в заключение, что бы ты еще хотел сказать, и, наверное, даже, чтобы, на что бы ты порекомендовал обратить внимание, ну, по крайней мере, тем людям, которым не безразлично, да, вот, ситуация, которые хотели бы, да, как-то повлиять, то есть вот и общественным организациям, и гражданским активистам, вообще бы. Много... Что делать нам, пока вот мы этот законопроект обсуждаем? Что мы можем конкретно сделать и как повлиять на него? Я думаю, что если говорить об общественных организациях, то нужно mm -hmm. вот в наших планах, в нашей работе обращать больше внимания на работу с населением. Это самая трудная работа с неорганизованным населением, которые свои проблемы бытовые в том числе но мы должны тратить наше время для того, чтобы поднять их правовую грамотность, чтобы дать им какой-то опыт элементарной самоорганизации для решения волнующих их вопросов, чтобы у них один раз что-то хотя бы получилось вместе, они это запомнили, и потом в дальнейшем не боялись какие-то смежные другие проблемы решать сообща. Ну, например, вот все-таки сразу ну, как бы, вот какой-нибудь пример из твоей жизни у тебя вот было такое, что тебе удалось объединить и что-то получилось совместно с населением. Я могу сказать такие примеры. Мы уже, наверное, в течение последних пяти лет стараемся получить там, гранты, маленькие проекты которые направлены на работу сельского населения. Потому что местное самоуправление, по концепции, у нас развивается снизу, с четвертого уровня, с села, там, получается, нарабатывается опыт определенный, и только потом мы перейдем к более высоким уровням власти. И вот я в течение вот этих последних пяти лет работал уже например, с целевыми, конкретными группами, пофамильно, с телефонами, с Людьми, которые работают вместе с Акимом сельского округа по обсуждению всех волнующих населения вопросов. Вот мы делали совместно гражданские бюджеты на одном листочке А4, чтобы было в понятном виде видно, вот, сколько они налогов платят, сколько получают на что сельский округ от районного бюджета, как в процентном отношении эти полученные деньги тратятся на нужды сельского округа, чтобы сложилась общая картинка, понимание, как работают деньги. Вот. И здесь вот цель, чтобы работники аппарата Акима вместе с людьми что-то сделали общее, чтобы они общий план разработали. И назывался этот план не план Акима сельского округа, а план наш, вместе с Акимом, развития нашего округа. Вот, вот так вот. То есть с сельским, с взрослым, вернее, населением Невозможно работать как с школьниками. Их нельзя усадить за парту, нельзя поставить двойку, там, вызвать родителей. Значит, нужно с ними сделать что-то понятное и что-то полезное для них. И вот в результате этого они приобретают какие-то знания, какой-то опыт. У них нет отторжения. Но это очень временной затратный такой вот процесс, но другого нет. Мы не можем школы для взрослых сделать. Да, спасибо. Вот, то есть, если я правильно поняла, да, что даже вот в нашей ситуации то есть, делать и работать с населением можно. Да, вот Ты говоришь, то есть, опыт есть. Тяжело, трудно, непросто, но это возможно. И по большому счету, вот, и законопроект, если он будет принят, он нам поможет. Да. То есть, такое краткое резюме. Но да. ну, надо все-таки, ну, я от себя бы хотела добавить, чтобы он был принят и нам помогал. Нам вот сейчас нужно про, про свою активность проявить и посмотреть, как он там принимается. Попробовать проконтролировать, скажем так, депутатов да, Машвилиса через существующие инструменты, чтобы это все-таки был рабочий закон. Ну, спасибо. Если ты еще что-то хочешь сказать, нет, последний, нет, последний нет, шанс, нет. если нет, то тогда огромное спасибо за время. Я знаю, что ты очень занят, была рада с тобой увидеться и поговорить. Всего доброго. Хорошо. Ну, раз у меня телефон. Да, раз телефон остановился, сторону можно уделить внимание. Вот, от самоуправления в доме к самоуправлению в городе. Вот у меня есть такая тема хорошая. Mm -hmm. Никто, правда, не поддерживает из грантодателей, но именно вот, э, выборы руководителя, то есть президента дома, выборы совета дома, то есть парламента, утверждение бюджета дома. Выбор ревизионной комиссии, проведение ревизии, разработка планов управления и содержанием – это хороший опыт, практический опыт, каким образом из запущенного дома сделать процветающий? И вот э, позитивный этот опыт дает уверенность нашим людям, что они могут его перенести на уровень города. То есть уже можно работать с таким, смотреть, там, как э, благоустраиваются наши улицы, скверы, как освещены, как ходят школьники хватает ли аптек там и магазинов где, и другие городские проблемы. Но нужно, есть шаг за шагом, да, нужно начинать с чего-то близкого и понятного. Давайте наведем порядок в доме нашем. И научимся вот здесь работать коллективно, и следующим шагом перейдем к тому, что будем наводить порядок в нашем городе, но потом в стране. Согласна. Хорошо. Замечательная тема. Я думаю, что мы еще вернемся и, может быть, с тобой снимем отдельное интервью по этому вопросу. Спасибо. Все. Удачи. Пока-пока.